Так, ребят, как мне будет слышно, пожалуйста, плюсики поставьте. Сегодня мы не успели рано разместить ссылку, чтобы людей собрать, к сожалению, но это было сделано намеренно. По одной простой причине, потому что у нас сегодня будет информация такая как бы слегка закрытая, а более объемлемая информация мы уже предоставим на следующей неделе перед стартом DeFiota. А поэтому сегодня я буду показывать, как будет выглядеть маркетинг DeFiota, как это будет сочетаться с платформой Argos, а По новостям пробежимся, ну и в конце непосредственно отвечу на ваши вопросы. Так, ребят, давайте начинаем. Все, рад я всех видеть. Еще раз извиняюсь глубочайше, что раньше не смогли разместить ссылку, что будет вебинар. Он у нас должен был быть час назад по правилам, но, видите, позже начали вебинар проводить, отсюда вот и как бы столько людей. Ладно, поехали. Ребят, давайте сначала пробежимся по новостям. Я сейчас презентацию рабочего стола включу и начинаем. Так, скажите, плюсик поставить если рабочий стол видно будет, все хорошо. Поедем. Так, поделиться. Так, как демонстрация экрана будет видна, сразу же поставьте, пожалуйста, плюсики. Давайте. Так, есть плюсики видны, все, начинаем. Так, все отлично, ребят. Ага, все, поехали. Сейчас, секундочку, у меня тут чего-то два. Ну, ладно. Так, ладно. Смотрим, ребят, по криптовалюте первое, основное. У нас, смотрите, есть такое понятие, когда тестирование уровней, так вот, а мы самое одно коснулись 3,800, ну, 3,900, да, пускай будет так. Вообще 3,800 мы достигли, коснулись и пошли вверх. Сейчас мы целенаправленно а, движемся, то есть мы вышли а, с восходящего канала и устремились вниз. Вообще это в первый раз такое, рынки вообще страшно, все поотреагировали. Такое было в 30-х года, годах прошлого века, ребята, это ужас дикий. А, что творится, и крипта туда полетела вниз. Я свое мнение по этому поводу высказывал. То, что непосредственно это не какая-то это банальная скажем так манипуляция потому что киты финансовых рынков традиционных не хотят делать криптовалют криптовалюту отдушиной и тихой гаванью и просто это их рук дело они просто-напросто втаптывают рынок это первое это может сыграть также с ними самое главное второе злую шутку потому что когда будет приемлемая цена для инвесторов которые будет четко понимать хоть сейчас голоса звучат что биткоин будет стоить 0 крипта будет вся 0 она не никому не нужна, будет приемлемая цена, начнут заходить. Так вот, смотрите, 3800, я нарисовал, да, диапазон. Второй, я показал тут нисходящие каналы, вот он есть, мы в него сейчас назад вернулись, но я думаю, мы развернемся, пойдем дальше ниже. Ребят, знаете, что самое интересное, что потом начнется рост, который не поймает вообще никто. То есть вот э, трейдеры сейчас уже начали заходить в диапазоне 4.500, потому что здесь остановочка была, и там уровни такие определенные 4.800, трейдеры начали заходить уже закупаться. А, закупаться, и даже если ниже пойдут, просто будут пересиживать этот момент, знаете, есть такое понятие, как холл, то есть держать монету, вы ходлером становитесь ходов, да, и вы непосредственно уже становитесь держателем монеты, и вы никуда ее не деваете. Вы даже не в зависимости от просадки, вы просто забыли и занимаетесь своими делами. Так вот, то есть уже э, нормальные объемы начали заходить, монету хоть медведи давят вниз, но тем не менее всем на все пофигу заходит и держит монеты, потому что реально приемлемая цена. И когда мы отскочим вверх, вот этот момент никто не знает, потому что отскок будет, он будет резкий, э, и там уже ведь бесполезно. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что сейчас кто, допустим, не зашел, и не повысил уровень, и, ребят, такого момента в реальности может потом и не повториться. Вот серьезно говорю. Потому что э, я смотрел, это было год назад такие цены. Э, в январе были, но там просто лизнули их и все. То есть мы не должны были вернуться, чтобы держать такую цену. это было э, имя ровно где-то год назад, чтобы держать такую низкую цену. Такого не было, конечно, очень-очень давно. Поэтому это просто хороший шанс не только для вас, но и для тех людей, которые который думал, просто обращайтесь ко всем подряд, потому что счет на ней идет, может быть, на часы. Кто-то говорит, два месяца будем до да, хаувинга находиться в этом диапазоне, шататься. А Кто-то говорит, что мы гораздо раньше выйдем, дело дней. Ну, я не туда, не туда, ни к тому, ни к тому лагерю, как покажет. То есть мы здесь, знаете, здесь прогноз – это дело такое, не очень хорошее. Потому что прогнозируешь одно, получается другое. Можно только исходить из технического анализа, фундамента определенного, уже делать какие-то выводы. А теханализ это непосредственно графики, фундаменталка это новостная тема. Вот. Но сейчас, конечно, давит новостная тема, она превосходит всякий технический анализ, потому что по теханализу мы не должны были падать вообще так. Давайте посмотрим, что у нас было, да? Сейчас секундочку, соберусь здесь. Вот просто мы вот так вот вниз рухнули и все, ребят, конечно, жизнь. Такого не было, вообще не было. Я не припомню, чтобы такое было. Хотя я в биткоине уже, когда он стоил там 200 с копейками долларов, я уже тогда был в биткоине, чтобы вы понимали. Дальше, следующий момент, очень любопытно для вас будет. Вообще эфириум падать не должен был. Объясню, почему. Потому что у Ethereum, как вообще, вот у нас много разных монет, более 3000 монет, токены, монеты, не суть важна. Монеты – это те, которые написаны на собственном блокчейне. Токены – это те, которые использовали чей-то блокчейн, в данном случае ERC20 там, или TRX, там разные, да, от разных монет, и написали на базе их блокчейна через смарт-контракт свои монеты. Вот, это называется токеном. Ну, то есть их больше трех тысяч. И по сути в себе не несет ни одна монета ценности, именно такой ценности, как эфириум. Объясняю. Эфириум, да, вот чтобы вы понимали. То есть все говорят, мы там придерживаемся правил Сатоши Накамото, там у нас децентрализация, анонимность 5-10. То есть те же самые байки поют, когда создают какую-то определенную монету. Но по факту с полезностями конкретными практически нету монет. Там coin, который резервирует. Это жесткие диски, на них манятся, тем самым потом их арендуя. Ну, то есть это очень классная вещь, к примеру. Там Йота тоже с функцией PAN DX, у которой там тысячи криптоматов стоят по всему миру тоже. То есть у каких-то монет есть. Космос у нее конкретно тоже блокчейн, блокчейне. там сваповские переводы, очень крутая тема. А там монеты по-другому называются. Но Эфириум ребят, это Windows на блокчейне. То есть, по сути, вы в Ethereum можете написать разного рода программы, то есть построены, которые у нас смарт-контракты, будут завязаны там переводы, много чего. То есть неизменность и неприкасаемость, и человек влезть не может. Вот это очень важный момент. В этом и плюс эфириума, и не только это мои мысли, тоже многие люди с ними общался склоняются к тому, что у эфириума такой просадки не должно было быть. Но есть такое понятие, знаете, вот просто нож упал вниз, и вот такая песня была, просто продырявили все уровни, которые, уровни, которые были с поддержкой определенной, как ножом, и ничего не помешало. А, еще раз, другие монеты, если они падали, это ладно, понятно, там технологии нисколько по стольку, а даже если есть технологии, то нету того комьюнити, который есть у эфириума то с эфириумом там и крутые технологии, и крутой комьюнити, и технологии покруче, похлеще будут там, чем у биткоина. Вообще по капитализации эфириум может легко обойти биткоин. Что такое капитализация? Капитализация – это общая масса денег, которая находится в той или иной монете. Но это не значит, что эфириум будет дороже. Нет. Он может быть стоить там 5000 долларов, он уже и обойдет по капитализации а, биток. То есть вот в этом смысле. И почему такое? Ну, потому что у эфириума сейчас очень много обновлений, которые так или иначе разработаются, будут приведены в исполнение. А в конце это все обновления называется пакет обновлений, форков, называется Serenity. Это значит, там, то есть комплекс общей мер, которые приведут Ethereum к большой пропускной способности. Ребят. Там я не буду углубляться в технические моменты. Это шарлинг, постмайнинг, сначала постмайнинг, потом шардинг, потом все в комплексе, это будет называться сиренити. Вот. Что такое большая пропускная способность? В первую очередь, это другие дапсы. Дапсы это ICO или, ну, скажем так, выпуск каких-то определенных монет на базе блокчейна эфириума. Вот. И когда проводятся какие-то ICO, то сборы ведутся в Эфируме. То есть, допустим, я выпускаю какую-то там... Монету альтернатива доллару, и говорю: ребята, так вы хотите участвовать, порог входа там 100 тысяч долларов, ну, естественно, в эфирах, и люди вносят их, и оборотка у эфириума повышается, повышается непосредственно а, также а, то есть у него уменьшается предложение на рынке, потому что скапливается в определенных руках, и дефицит начинается, тем самым начинается рост. Там куча моментов на самом деле. А, но смысл таков, что а, когда придут другие дапсы допустим, а, банковского сектора, то это абсолютно другие деньги, это громадные деньги. Когда большие деньги приходят куда-то либо, это очень круто, это значит, это ценность предложения, это логистика крутая, потому что никто большие деньги без логистики и аналитики не закидывать никуда не будет, ребят. Вы должны мы это четко понимать. У эфириума как раз-таки это все будет. Я с какими-то ребятами разговаривал, мне говорят, Илья, слушай, вот монета EOS, там тоже смарт-контракты, там трон, пятое, десятое. Я согласен, да, и причем они на данный момент побыстрее будут эфириума, поинтереснее технологически, но есть одно но. Когда вы идете в какую-то или иную компанию работать и устраиваться на работу, вы будете рассматривать, что кто там у руля, потому что, знаете, лучше платят, пускай стабильно, но... Не будет воры-мошенник, да, там, то есть директор, и вы четко будете понимать, что в этой компании есть развитие, карьерный рост, и вы будете, как у Христа за пазуха. Вот тоже, это тоже немаловажный фактор, перед, перед выбором да, работает, тоже очень важно. И у фирма как раз-таки все это есть. А если брать EOS, то у него всего лишь 10 валидаторов, это то есть крупные компании, у которых дата-центр позволяет производить определенные... Ну, это, Вычисления. ну Там тоже потом углубимся, как это все работает, для чего это работает, чтобы вы понимали. А, то есть, по сути, когда вы становитесь валидатором, а, вы являетесь узлом для подтверждения транзакции. И чем больше валидаторов в какой-то монете, тем у нее увеличивается пропускная способность. Короче, логика такова. Так вот, у EOS всего лишь 10 валидаторов. Это Bitmine, там Huobi биржа, Bitmine, который выпускает майнинговое оборудование. И там были кое-какие моменты замечены, скажем так, фальсификации разного типа, когда выбирались валидаторы, то есть ведущий валидатор, путем, там знаете, скажем так, подкупного голосования. Если взять трон, ну, там Джастисан, который всех, извиняюсь за выражение, говном закидывает налево и направо, ну, я думаю, банковский сектор к такому Родоначальнику монеты навряд ли будет идти, он по, по большей части пойдет к консерватору, где стабильность и четкое понятие развития серьезной комьюнити. Тут эфириум как раз таки во всем и выигрывает остальных монет, это очень важный элемент и момент. По этой причине он просаживаться не должен был, но а, это произошло и нам на руку, потому что есть возможность дальше зайти. А поскольку мы четко понимаем, что мы пришли сюда не на месяц, не на год, а на очень-очень долго, Аргос это не простая, банальная MLM-платформа. В принципе, она неинтересна была в таком формате. Она была абсолютно интересна Аргос в другом формате. Вот. Почему платформа называем? Потому что на базе Аргоса будет очень много чего строиться вот, к примеру, если стейкинг мы хотели в марте сделать, ребят, я вам скажу честно, откровенно, мы его намеренно сейчас притормозили, потому что если бы мы его, а, готовый продукт, это все работает, запустили, скажем так, недели три назад, 4, да, представляете, какие-то монеты зашли, у вас начало маниться, и все, нафиг, на процентов сто свалилось, там никакие монеты, которые вам халявно упадут, когда ценность этих монет упадет, но вам, то есть профита не сделает, то есть в итоге все равно бы остались минуса, хоть и монеты было бы больше, потому что ценность их не упала. Поэтому стейкинг логично уже, когда устаканится вот эта вся а, фигня на рынке, которая происходит там благодаря коронавирусу, в общем, всего-всего-всего, а, устаканится, и тогда можно это вводить. Конечно, это, я надеюсь, что это будет в ближайшие сроки, а, вот, и это будет правильно и логично. Вот, потому что, ну, представляете, вы взяли какую-нибудь монету, тот же небос, очень хорошая монета на бирже, торгуется Binance, она также у нас будет стейкинге. У вас там начислилась здесь монет, монета, она в 50% стоимости упала, и то есть даже эти начисления в постмайнинге вам роли толку не сыграло, потому что, грубо говоря, от 100 монет вам пришло 10 монет, а ценность упала на 50 процентов то есть надо чтобы 50 процентов вам накапывало, чтобы вернулись хотя бы тем вложенным деньгам по отношению к доллару который вы вкладывали да ребята, это должен вы должны понимать поэтому у каждого продукта есть определенная скажем так экосистема и среда там да в той который он должен был должен находиться и сейчас среда нездоровая для этого конкретно начинания это вам говорю как более-менее человек который в этом разбирается вот, поэтому стейкинг будет запущен, но я думаю попозже, там посмотрим еще месяцок-два, поглядим, если все устаканится то есть пройдем нездоровый рост по хауингу, потому что после хауинга, помним, да, 17 год, когда до 20 тысяч долларов улетело, потом в 3000 долларов пол втоптали биткоин. Поэтому тут должно быть все естественно. То есть пройдем это этапы, все устаканится, и тогда можно, чтобы вы уже со спокойной души получали пассив, ребят. А за это время промежуток прекрасную роль нам сыграет пассивного дохода, и это И дефиот, кстати, сейчас тема. Почему? Потому что начисление будет происходить в долларах. А доллар у нас только растет, вот это самое классное, вот еще будет доллар расти, я вам скажу такую вещь, как бы хреновую наверное, ну в кавычках для меня она нормальная новость в общем такие дела что есть мнение об бытует сейчас, с ребятами тоже общался что сейчас что там вебинар, сейчас ребят я вот посмотрю давайте посмотрим я вебинар сейчас в телеграме посмотрю он уже начался, а там в чатах пишут, что доллар поднимется до 200 рублей, ребят. Вот такое мнение, как бы оно так не было, может быть, объясняю. Саудиты, то есть ОПЕК, это объединение там по добыче нефти да, определенных групп, они решили, скажем так, Россию наказать. Когда предложили уменьшить добычу, наши ребята отказались, встали в позу, типа не будем ничего мы, скажем так, уменьшать. То есть, когда дешевая цена, уменьшаешь, как регулируется? Допустим, когда много чего-то либо и нет спроса на это количество, надо, значит, цену опускать, По цена и падает. Вот. Поэтому, чтобы цену поднять, надо создать дефицит, уменьшить э, добычу. И в данном случае наши ребята отказались э, с Россией. И ОПЕК просто тупо нас наказала, потому что у них э, добыча находится, прибыльность добычи находится на уровне 20 баксов. Они уронили сейчас нефть, не сказали, через несколько месяцев упадет до 25 долларов за баррель. И это отражается сильно у нас в целом на рубли на экономике конкретно, потому что у нас рубль напрямую привязан к нефти, объясняю. У нас, то есть, как поддерживается рубль? Это 30% золотым запасом, 70% ВВП, внутреннего валом продукта. У нас нифига вообще нету. Кроме того, кроме кроме как недр. Газ там, нефти, золото, алмазы. Все. Вот. И то золото, алмазы привези там с Якути. Вот. Алмазы вообще в двух точках мира добываются. Это Ю, это ЮАР, да, и Россия, Север, ну, то есть Якутия. Слышали, может быть, не берлитовые трубки, т.д. т.п., там, ж, забыл, как... Там был, причем я находился и забыл, как... Ладно, не суть. То есть и у нас зависит напрямую рубль от недр, который сейчас основ, основ, основа, это нефть таптывает землю, и из-за этого у нас цена будет расти. А почему будет расти? Потому что нужно компенсировать в бюджет потерянные деньги. К примеру, раньше мы получали с одного барреля 80 долларов, да? то сейчас что мы будем получать 35 долларов, а где недостающие доллары взять? То есть мы же в рубли потом переводим, в бюджет заводим, значит, нужно опускать в дно рубль, чтобы компенсировать вот это недостающее звено, то есть в рублях. Значит, будет дешевый рубль, и мы будем больше рублей получать из-за дешевизны к доллару и по красоте. Ребят, это еще не все. Это отразится в целом вообще на всей линейке, то есть на, на нашей жизни отразится, на всей линейке продуктов отразится, потому что у нас вообще ничего своего нет. Во-первых, даже если мы производим какие-то конфетки, там шоколадки своего производства, то оборудование это иностранное. Закупать нужно, это постоянная амортизация, закупать нужно за рубежа. Ребят, я как сам общепитчик и предприниматель уже очень-очень давно, более 15 лет в целом, я, я четко знаю, что... Что это такое за гемор, когда шестеренка там выйдет в какой-то фигне в большом оборудовании, и ты ее заказываешь, ищешь. Пытались и на 3D принтерах печатать, когда они появились. Ну, в общем, жуть полная. То, и Причем они стоили тогда недешево, потому что это износ, из, из, знаете, и знаете, скажем, как в машинах, ходовой материал. А из-за из-за этого работа встают, другие люди понимают это и просто цену накручивают. А сейчас будут еще в три дорого накручивать. В общем жесть полнейшая. И в целом будет это все отражаться на конечном продукте, на нашей жизни. То есть это на продуктах питания, на оборудовании пошло поехало. Чего бы не говорили, что там запасы сейчас в магазинах делают, ребят, все эти запасы закончатся. Под шумок это еще специально поднимут, но хуже будет потом. Хуже будет в том, то, что когда это все устаканится, вирус уйдет, этот непосредственно, который стал триггером непосредственно всей этой ситуации, цены уже не опустятся. А нам история показала, когда с 30 рублей за доллар поднялись до 6, 60 рублей, что-то у нас потом все стабилизировалось, но назад ничего не опустилось. Вообще нефть маленько откатилась к нормальной цене, но все равно мы назад не вернули цены. Пенсия, наша зарплата не индексируется по нормальной цене, то есть по отношению к инфляции. Инфляция там бам бабах да, на определенные проценты, а зарплата там на мизер, и люди выживают. Поэтому все хуже, хуже будет. Поэтому сейчас, ребят, Аргас конкретно, он не то что выход, в данном случае он вообще по всем параметрам. У нас вот, знаете, вчера объявили Вообще у нас все запретили, у нас ни школ, ни садов сейчас ничего нету с вчерашнего дня. Ну, то есть с сегодняшнего дня, с понедельника, получается, вчера объявили. А массовые мероприятия, коммерческие кружки, куда мы с дочерью ходили вообще, все полностью напротив запретили, у нас тут полная какая-то изоляция. Вот, это полная жуть, но смысл в чем-то, что сейчас Аргас, я понимаю ценность его, что я говорю, слушай, жене говорю, Олесь, как классно. Я говорю, мы находимся в Аргосе. вот, слава богу, слава богу, что вот есть место быть Аргосу. даже если бы этой ситуации не было, да, мы бы находились зарабатывать, но сейчас я более... Так, знаете, со здоровой головой, свежей, понимаю, насколько у него великая ценность. У Argos. Потому что, во-первых, сейчас многие компании переходят на работу удаленки. Там Яндекс показывал свои офисы пустые, все на удаленке работают. И здесь как раз мы все работаем на удаленке. Сейчас то время, то время когда вот этот коронавирус, да, вот эта вся зараза, придаст ценность непосредственно онлайн-работе. То есть и мы сейчас а, с этим предложением а, как раз таки в тему, я вам скажу больше, мы в тему, ребят, пускай. Зараза, но за счет, а, то есть, и причем зараза серьезная, с летальными исходами, но Argos в данном случае решает проблему вот эту, которую бы люди должны были ходить, рисковать, всеми заразу принести. Argos решает эту проблему, и это очень классно, потому что сейчас именно будут понимать ценность онлайн, и многие организации сейчас начали, у кого есть возможность переводить какие-то штаты в онлайн-работу, чтобы на домах сидели, они это начали делать, ребят, по России. Вот так вот. И сейчас вот просто об этом вы говорите. Я к это плавно подходил а, к этому. И это очень классно. А, ребят, как вам эта информация? А, пожалуйста, скажите. Так, привет. Умеешь настроение поднять? Ну да, да, да, да, умею, умею. Не, ребят, тут дело не в настроении, а вуалировать правду нет смысла вообще никаким образом, надо говорить, как есть. И а, любую ситуацию можно выворачивать и использовать под себя, вы это не забывайте. Даже самую сложную, знаете, ситуацию, можно сказать, а у нас «но» сложная ситуация – если на это посмотреть с этой стороны, да, и уже начинать развивать, то классно. Поэтому, ребят, в данном случае я вам сказал, как есть, и эту ситуацию можно и нужно использовать, потому что сейчас все стараются перейти на онлайн-работу, чтобы не рисковать, там, заболеть или еще что-то. У нас вон в городе Новокузнецке уже первые с коронавирусом у нас вот здесь уже появились, и говорю, как есть, то есть люди вообще не в восторге. Один человек может заразить, будь здоров людей, там, с учетом нашей, знаете, что страшно? Страшна не болезнь, а страшна наша медицина, когда вы будете перед родными сидеть и ни хрена сделать не сможете. Вот что страшно. А наша медицина, которая равна нулю абсолютному. Вот. От чего иммунитет спас, от того и спас. Вот Как-то так. В общем, смотрите, то есть в данном случае, как, когда пытаются все перевести на онлайн-работу, у нас это и есть онлайн-работа, ребята, и это надо э, показывать, это надо использовать и под, преподносить реально правильно, поэтому... Рассказывайте, понимаете, это, я вот просто действительно, я когда вот смотрю, что вообще начинает твориться, полная задница какая-то, я причем уже начал это, шизофрению эту гнать месяца два назад, ну, то есть у меня уже паника в голове была, думаю, что это какая-то нездоровая ситуация, будет хуже форпост наших финансов, ну, смотри... Надо работать в любом случае. Знаешь, когда не работаешь и просто идеей занимаешься, я Максиму отвечаю, занимаешься идеей, что, блин, это классная тема, Ребята, это классная тема тогда, когда ты в ней зарабатываешь. Надо это понимать. А чтобы зарабатывать, нужно действовать. Вы четко это понимаете. Сейчас я вам просто показываю ценность. Но эту ценность теперь нужно использовать, потому что всегда хорошие деньги – Получается, так когда, когда вы работаете. Если вы говорите, у вас не получается, давайте разберемся. Вы на работу придите и скажите, у меня не получается. скажет братан, ну, значит, иди мне твой вот, то есть Вот так скажут. Не получается, иди или ниже рангом, или иди во, дворником работай. Стандартная фраза. Все. У вас какой вариант? Не хочешь дворником работать? Учись. Также и здесь, ребят. Поэтому, чтобы это не превращалось просто в банальную хорошую идею, ребят, учитесь, у кого что-то не получается. Потому что, знаете, вас кто-то привел. Вспомните, как вас привели что вам сказали, где вас взяли. Если вы друг, обратитесь к своему другу, то же самое расскажите. Если вас взяли какой-то группе и каким-то образом до вас эту информацию донесли, это используйте. Именно так же преподносите информацию. Но всегда у вас есть вышестоящие, есть вебинары, где можно задавать необходимые вопросы, что у вас не получилось, что в таком моменте лучше сказать. И, конечно же, мы во всем поможем. Поэтому, ребят, еще раз повторяюсь, чтобы это не превращалось в просто хорошую идею, эта идея должна подкрепляться хорошими бабками, которые действительно бы нам позволяли прокормить себя. Чтобы это происходило, нам нужно шевелиться. Вот, это однозначно. У каждой команды есть шикарные инструменты. Мы сами по себе дали классный маркетинг, который, ну, нет, лучше. Вы должны это четко понимать. Поэтому, ребята, используйте это все используйте знания других людей, сами непосредственно, если у вас есть какой-то опыт, тоже используйте и действуйте, это самый важный элемент. Так, сегодня по новостям прошли, плавно я из такой тематики перешел в плюсы Аргоса. вот сейчас, что это на рынке, можно именно Argos сыграть, что он онлайн, и это вообще профессия будущего, вы сейчас понимаете, что онлайн-профессия, это как бы в данном случае... Это, я не знаю, это какая-то такая штука, что э, сейчас она вот, реально профессия будущего, потому что, э, во-первых, работаешь э, где хочешь, отдыхаешь, не отдыхаешь, э, блин, хреново в мире, да мне поп, я уехал в безопасное место, в деревню там интернет воткнул через телефон раздачу и сижу спокойно дальше получаю те же самые деньги пофигу там что творится вот а криптовалюта ну да криптовалюте вообще все равно что в мире творится да сейчас это отразилось и я на прошлом вебинаре объяснял почему но в данном случае это использовать надо как плюс потому что есть более дешевая возможность заходить на более высокие уровни ребят скажем так раньше если бы вы зашли на 4 уровня там используя там сколько я не помню 400 долларов, то сейчас вы зайдете это на 5 там 500 долларов то сейчас вы зайти сможете на 5 уровней ну блин извиняюсь за выражение а 5 уровень это вообще как бы очень круто вас уже никто не перепрыгнет все вы за собой за собой за всю команду поэтому там однозначно находиться надо на пятом уровне это 100 процентов к этому надо стремиться или деньгами сразу же изначально вложенными или просто носом землю рыть и туда прям бежать защита на едни вот. Так, дальше все, с новостями покончили, пробежались, давайте еще откроем форклок, я сегодня так листал маленько, кстати, видите, да, ложный пробой и опять вниз, я для себя зону отметил, где подбирать. Вот, давайте посмотрим, что у нас Форклоп пишет, я специально открыл уже, снижение ставки ФРС, сигнал для покупки биткоина, мнения в криптосообществе разделились. А, так, ребят, то есть США сейчас сводит там практически до нуля процентов, Трамп предложил, чтобы ставку понизить, и включили печатный станок, сейчас будут деньгами заливать вообще весь рынок, ребят, чтобы поддержать производителей, предпринимателей, а это очень-очень это круто. Вот, но, то есть должен быть хороший сигнал для того, чтобы э, скачок произошел вверх, да, ребят, ну, почему-то этого ни фига не произошло, люди в панике сегодня на э, традиционных рынках продолжили распродажу, ни, никакого плюса вообще это не сыграло, но э, вот так вот посмотрим, что будет завтра-послезавтра, может быть, там что-то подостынет и пойдем вверх. Но в любом случае, как я и сказал, крипта пойдет в определенный момент и пойдет резко причем. Будут, знаете, как должно быть, смотрите, есть такое понятие, как консолидация, набор позиций. То есть мы шатаемся в определенном диапазоне 500-600 долларов, и мы идем, то есть набирают позиции для консолидации, это когда в определенном коридоре график идет, и там идет набор позиций, крупняк набирает позиции. Когда он закупится, тогда и начинается прострел вверх. И причем те, которые думали, что сейчас еще пониже, они будут, так есть такое понятие, запрыгивать уходящий поезд. То есть уже на 10, там, на 6, на 8 тысячах будете начинать запрыгивать, ребят. А вот в этом-то и жуть там, то есть многих обуют, поверьте, таких много будет, и... И поэтому, ребят, используйте момент лучше сейчас, чем потом, гораздо дороже. И транслируйте эту информацию всем, ребятам. Так, дальше к следующей теме. Давайте переходим. Сейчас, секундочку. Следующая у нас тема маркетинг до филот. Да, я сегодня подготовился, и мы сейчас посмотрим, как же он будет выглядеть. Так, у меня тут каши на рабочем столе. сегодня пытался прибраться, и что-то у меня не получилось. Надо сегодня доприбираться. Давайте, ребят, дефилот наш родной, который сейчас очень-очень кстати, поскольку это долларовая тема, и доллар вообще по барабану на все он только расти будет. Так, смотрим. То есть он будет делиться на 5 реферальных линий, то есть у вас рефералка будет в глубину работать. К примеру, у вас есть 5 людей в глубину, и если кто-то из них получает лот, то есть... Приз да, на мане на виде долларах, то вы с него получаете реферальное вознаграждение. Теперь смотрим, как это будет работать. Первая. Реферальная программа, то есть первая реферальная линия открывается, когда у вас есть 0 второй уровень. Вторая реферальная линия будет открываться, когда у вас открыт 0, первый уровень. Третья реферальная линия будет открываться, когда открыт первый уровень. Четвертая реферальная линия будет открываться когда у вас открыт второй уровень, Пятая реферальная линия будет открываться тогда, когда у вас будет открыт третий уровень. То есть а, раньше, если с глубины вы не получали, только получали с первой линии, с глубины вы получали тогда, когда человек приходит вам в первую линию, то здесь по барабану уже будет. Вы будете получать из глубины, когда вам придет и он в первую линию, там вплоть с 30-й линию может допрыгать до вас, мы это уже показывали. А, на тестовой комнате также вы будете получать а, со своей работы 100% тоже, так же как с глубины будет прилетать. Также у вас теперь будут те люди, которые которые отдали вам уже деньги, а, допустим, с первой линии или прилетели с глубины в первую линию, они вам также будут дополнительно начинать давать. То есть это больше 100% с одного человека, причем это все обосновано, вот, а, И также с глубины, с пяти линий вниз при открытии необходимого количества уровней вы начнете получать то есть если под вами есть структура там какая-то определенная там допустим здесь на первом уровне один человек на втором уровне один человек а на втором уровне один человек то есть на, во второй линии он начал расти структуру куча таких моментов серьезно когда это происходит начал расти структуры по сути у вас людей и самое большое там вообще в пятой линии тут в первой линии один во второй линии один в третьей линии один а в четвертый уже больше, а пятый вообще много. И то есть зачастую так оно и есть. Чтобы далеко, ходить, чтобы далеко не ходить, я вам просто-напросто это покажу. Вот давайте продемонстрирую. Мы сейчас здесь еще карьеру не доделали, потому что привязка идет к карьере к смарт-контракту. Сеть перегружена, ребят, ребеночек плачет, извиняюсь. Вот давайте посмотрим. То есть в первой линии вот люди, во второй линии, в третьей, в четвертой... И в пятой еще больше, то есть в пятой линии больше, поэтому, конечно, актуально а, получать а, со всей глубины, то есть а, реферальные вознаграждения а, с выигрышей, да, это очень классно, поэтому а, это актуально открывать. Дальше смотрим, как это дальше работает. А, у на, надо понимать, что есть 100% выигрыш. к примеру, человек снизу в пятой линии а, выиграл. Там мы еще по лот, который будет разыгрываться, к примеру, 100 долларов каждый внес, и оно майнится. Вы свои деньги не забываем, вы не проигрываете в любой момент, их можете вывести, они не лочатся вообще абсолютно никаким образом. У вас только будет эти, на эти доллары будут майниться. да, это то есть будет в кабинете, у нас уже практически все готово, там вкладочка появится. Вот, у вас будет маниться, в любой момент вам нужны эти деньги, вы через смарт-контракт, там все, мы объясним, как это делается, запрос сделали, вам деньги обратно пришли на кошелек, там, в эфиров, долларов, как захотите, все, пошли в магазин, все, то есть не лочится, просто положили полежать, все, вам выиграли или не выиграли, нижестоящая ваша команда э она выиграла, да, там кто-то из вашей структуры выиграл, вы получили с него реферальное вознаграждение. Так вот, выигрыш составляет, конечно же, 100%, но прикол в том, что часть идет вам, допустим, вот кто-то выиграл, а часть идет на реферальную, ребят. Эту цифру мы озвучим позже. Вот. Сейчас пока мы остановились на 30% на реферальную линию, а 70% на выигрыш. Ну, может быть, изменим 50-50. Объясняю почему. Потому что тут нужно найти баланс. Баланс чего? К примеру, какая будет у вас мотивация людям объяснять про дефилот, если там будет... 10 центов, да, выигрыш с него, с реферальной, ну, наверное, никакая, поэтому ценность реферальной линии тоже должна быть определенная, мы сейчас ее прорабатываем, исходя тоже, опять же, из логистики и аналитики, и я вам скажу уже перед стартом, понедельник, то есть уже полностью финальное завершение, скажем, такой deadline, вы получите в целом комплексную информацию, этот файлик у нас улетает на стартовую страницу, его, естественно, переделать, я просто это для ТЗ нарисовал, вот, улетает на стартовую страницу. Вот эти распределения непосредственно на средств вы получите. Сейчас это 70-30, дальше мы смотрим, мы хотим реферальные, если честно, приподнять. Вот, и какая сумма будет постоянно разыгрываться, мы тоже скажем. То есть я скажу так, что мне интереснее, чтобы не ждать там неделю, пока 100 долларов на мальнице эти 100 долларов разыгрались. К примеру, я стою здесь, мне прилетело, да, там 100 долларов, я получил свою сумму, там, грубо говоря, 70%, а 30% распределилось э, долями между э, пятью людьми на домой. То есть если к вам вы даже его не пригласили, кто-то там э, выиграл, а вы выше стоите, э, на пять уровней выше над этим человеком, то вам реферальная упадет. То есть ре реферальное вознаграждение. Поняли? То есть если под вами просто кто-то в пределах пяти линий, если вы будете на трех уровнях стоять, выигрывает, то вы в любом случае получаете деньги вознаграждения, какие мы позже скажем, то есть какая сумма будет распределяться, там мы остановимся или на 10 там или на 20 долларах почему мы не определились там 10, 20, 30, 100? Банально просто, во-первых, мы сейчас смотрим, сколько примерно манится при определенной сумме, это первое, второе, мы сейчас смотрим, вот, к примеру, сейчас ГВЭ было очень много, то есть комиссионные сумасшедшие, когда эфир падал, вот. и сейчас в целом, сколько сейчас на рынке будет стоить комиссионная, тоже немаловажный фактор, чтобы оценку отдать правильную. Ну и в целом мы сейчас изучаем, кто примерно то же самое делает. Вот. Ну, кстати, на российском рынке в целом именно в формате лотереи делаем первые мы. А почему в формате лотереи многие задавали? Ребят, банально просто. Потому что чтобы, смотрите, вообще годовых у DeFi, децентрализованные финансы, начисление идет 8%. Сколько вам нужно денег положить туда, там, 100 тысяч или 200 тысяч? 100 тысяч, чтобы вы в год получали 8 тысяч долларов, да? Это в месяц, посчитайте, там где-то долларов 600 вы будете получать для того, чтобы прожить. Но 100 тысяч это многовато. Да, как стабильный доход, интересно, но но в целом 100 тысяч это ну много, поэтому тут суть такова, что здесь вы пришли, вложили там 1000 долларов, а майнинг идет, Идет там вход будет от доллара, майнинг идет и вы можете даже получить ту сумму, причем чаще, если бы имели там 100 тысяч долларов. То есть, понимаете, в чем дело? То есть вы сможете уже получать, потому что майнится будет на общую массу денег, и потом эти деньги будут распределяться между людьми. То есть на общий пул будет майниться. И распределяться уже в рандомном порядке между людьми, ребят. Вот так вот. Это очень важный элемент. Поэтому там при там, тысячи долларов, при 100 долларов, при 100 долларов вы сможете зарабатывать а, столько же, сколько если бы чисто в DeFi вложили тысячу долларов, там, при тысячи долларов, сколько бы вложили десять тысяч долларов, при десяти тысяч долларов, сколько бы вложили сто тысяч долларов. В этом не фишка. Дефи, что вы будете гораздо больше зарабатывать, нежели вы просто в Дефи вложили, в Дефиоте, то есть у нас. Вот. Вот такая вот картина. Так, ребят, здесь разобрались. Давайте, если есть вопросы, у нас третий подпункт – это вопросы. Если вы не разобрались, задавайте вопросы. Так, сколько реферальных линий будет или только 5 реферальных? 5 линий. 5, 5, 5, 5 линий. Я вам показал, каким образом это будет все открываться. Это будет открываться. Чем выше вы идете, заходите в Аргасе, к уровням все привязывается, тем больше у вас реферальная линия открывается в глубину. вот так вот. так Но сама уникальность, что теперь в Аргасе будет возможность больше 100% получать, во-первых, это еще и доллары теперь. А, и во-вторых, что даже при, если вы там вложили определенную сумму, да, там доллар даже, а снизу у вас инвестор пришел, 100 тысяч вложил, он постоянно будет часто выигрывать, то вы с него вот часто будете получать. Или вы в Аргосе построили сумасшедшую команду, почему я и говорю, у кого больше команда, то и больше будет зарабатывать в У Большая сумасшедшая структура у вас в Аргосе, это напрямую привязывается к вашим командам, то ваша команда участвует в Дефилоте, то вы чаще будете получать, потому что у вас она будет большая. И шанс, что кто-то будет выигрывать, будет очень сильно большой, потому что у вас команда, структура очень большая. Понимаете, в чем дело? Поэтому стройте команды, структуры, У вам, помимо того, что от вашей работы будет капать еще пассивный доход, ребят, причем обоснованный. Я думаю, это вообще классное сейчас предложение в Аргасе вот что мы сейчас делаем лучше. Он и так по маркетингу суперский, а сейчас еще лучше становится. Ребят, вот вам наша работа, просто дайте оценку, задайте вопросы, жду. Давайте, пишите. Я пока погляжу, что у нас творится. Да, на рынке просто красотища. Красота. Красота только в кавычках, если честно. Так. Ага, печатайте, ребят, все давайте печатать. Я жду ваших вопросов, чтобы ответить. Вот. Уже входит, мы посчитали, уже более двух миллионов долларов вливают к нам конкретно. Люди уже. Вот так вот. Это хорошо. Ну, инглиш презентация, ребят, ну, инглиш презентацию делайте. Делайте. Мы, когда сделаем стартовую страницу, когда вот, запустим, тогда и будет. А так делайте. У нас все ребята сделали а, на те языки. А, вот, допустим, у них команда есть, там, финская там какая-нибудь. Они взяли, перевели, включили Google Транслятор и перевели. Вот и все. Ребят, давайте вопросы задавайте, мы сделаем позже, вы нас не ждите, нас не надо ждать, ребят, это отговорка, а мы ждали, ребят, не ждите, любая команда берет и делает для себя инструменты, делайте, мы сделаем, не переживайте, просто мы сейчас не видим смысла раньше времени запускать старту, потому что потом опять платить деньги, чтобы изменения внесли а маркетинг по дефилоту, там и пошло, поехало, это двойная работа, двойные траты. Зачем? Все делаем мы полноценно, планомерно, разумно и логично. Вот, поэтому не ждите, делайте. Спросите, наверняка у людей уже есть английская презентации, может поделится. Так, шестой линии доход уже не будет идти. Старый дофилот 23 марта. Так, ребят, дофилот мы говорили, что в прошлый вторник будет через две недели. Получается, у нас будет на следующей неделе во вторник должен быть. Но... Есть одна проблемка, мы его пытались загрузить, короче, мы его пытались уже загрузить и не смогли загрузить, потому что сеть перегружена, вообще ничего не дает сделать. Вот говорим, как есть, поэтому вот такая картина Репина, не очень хорошая, как нам это позволит сделать сеть полноценно, нормально, чтобы это все функционировало, ну, сразу же сделаем. Вот, мы сейчас определимся с цифрами, я с вами переговорю с цифрами озвучу цифры, сколько будет уходить в приз, сколько уходить будет на реферальные, вы это все узнаете, готовый файл получите, это вот такая портянка для ТЗ, и все, и транслируйте информацию, сами готовьте кэш, и другим людям транслируйте информацию, и заходите выше, вот так вот. Потому что, знаете, DeFi вот, надо все-таки относиться к этому так, знаете, ну, как к он называется Fi лотерея, децентрализованный финансовый лотерей, он так называется. То есть обошел вас мимо выигрыш там 2-3 раза, 10 раз, вы ничего не получили. А в Аргасе в любом случае вы людей приглашаете, вы получаете. Понимаете, это, как сказать, это микс такой вашей активной деятельности и дополнительных бонусов. Вот и все. Если вы просто зайдете в Дефилот и сидеть будете ждать, но ну, вы будете ждать век. Вот. Если вы зашли в дофилот и строите команду, и к вам там выигрыш тысяча, а выигрыша не пришло, но у вас большая структура, то вы будете получать со структурой, потому что ваша структура там наверняка, если она нормальная, будете выигрывать. Вы должны это понимать. Вот. То есть это не панацея от бедности. Это такой микс определенной вашей работы и пассивного дохода. Вот так вот. Вы должны это понимать, но а, те, кто строит команды, или вы можете это вложить, там более крупные бабки закинуть и просто-напросто, конечно, свой шанс выигрыша увеличивать. Но опять же, проект отлично развивается, третий месяц уже второй вид дохода. Да, да, да, да, да, да. Ребят, ну, как бы третий месяц, второй вид дохода. Ну, да, да, да, да. Ну, знаете, всему свое время надо в любом случае э, все привязывается к маркетингу. Основное все равно это все-таки маркетинг. То есть ни одного не будет инструмента запущено, который бы работал без маркетинга. То есть в любом случае у нас будет также запущена академия. То есть мы готовим сейчас ТЗ для некоторых людей, там старт для новичка, там еще кое-какие моменты. Вот, и там будут даваться инструменты с определенных уровней. К примеру, там с 0.3 уровня такие-то определенные в Академии инструменты. Выше заходишь, более серьезные инструменты, которые в интернете более дорого стоят. То есть там также будет все привязано к уровням. А Marketplace – это магазин типа Viberis. Мы пока все это расписываем, планируем. Как его привязать к маркетингу? Банально просто. Чем выше вы находитесь, на каком уровне, у вас дается кэшбэк, то есть код с определенным кэшбэком, вы его можете использовать, получать более серьезную скидку, к примеру, опять же, привязывается к маркетингу и к уровню. Вот стейкинг. Стейкинг даваться вообще будет только с первого уровня основного маркетинга и только одна монетка и там баловаться будете там смотрим 50 или 10 долларов. Выше же заходите, у вас будет больше монет и больше портфель можете туда складывать и получать пассив. То есть все привязываться будет к уровням. Стейкинг полностью будет открываться только на седьмом уровне. То есть меньше, раньше он открываться 100% не будет полностью. Самые крутые монеты там с серьезным доходом будут именно там дальше. Я им сразу же говорю. То есть все привязывается только к маркетингу. Не будете двигаться в маркетинге, тогда и здесь далеко не продвинетесь. Вот как-то так. Вот. Потому что, знаете, надо учитывать ошибки других людей. Они зашли, вот понаделали кучу компаний, и что-то у них не пошло. Они создали второй маркетинг, третий маркетинг. Там. Зачем? Это все можно двигать одно. А маркетинг гибкий надо, мы его подрегулировали, он стал на 300% доходнее, вы знаете, да, недели две назад мы увеличили доход. Его. На 300%, ребят, это не шутки. Люди, которые раньше зарабатывали там 10 тысяч, там тысячи полторы-две, то сейчас они зарабатывают уже 6 тысяч. То есть на 300-400 увеличивается. Это на, коротко, на короткой дистанции. А если дальше брать, то это уже э, вообще там на десятки-десятки иксов считается доход увеличивается. Он так был продуман изначально гибкий, как трансформер, чтобы там можно было парочку жестов просто сделать и увеличить доход. Вот и все. Это очень важный элемент. Вот. И дефи вот еще раз говорю, поймите, просто в чем плюс, что вы должны развиваться в аргасе, вот. И просто есть доллары, то есть или определенный кэш положили в дефи. Ни холодно, ни жарко. Во-первых, рублях рубля хранить нафиг нужно. Во-вторых, храните в дефи. Это все на смарт-контракте хранится. С возможностью выигрыша. Все. По-другому никак. С возможностью конкретно выигрыша, ребят. Вот это мы плюс дефи. Дефи вы не сможете а, участвовать там реферально. У вас не будет работать, если вы сами туда не зайдете. Вы должны это тоже понимать. Поэтому в любом случае там будет жесткая прям привязка. К маркетингу, глубине, к глубине уровня. Жесткая, жесткая, жесткая. По-другому никак. Но самое веселое в том, то, что если кто-то зайдет до фиот, то он может повышать уровни без дополнительных трат. То есть он на 0.3 зайдет. Как это происходит? На 0.3 зашел. Троих пригласил. Ты уже с полученных денег взял 0,2 и открыл себе сразу же, э, рефер... помимо того, что ты с Аргоса получаешь очень много, сто процентов с каждого, а э, ты еще открыл себе реферальную с них, если они в дефе участвуют, они также тебе будут реферальные приносить. Все. То есть дополнительные из кармана вы не вкладываете. Argos вообще в этом уникальном просто бам. Но сейчас лучше это сделать, потому что вход бросовый, просто вход дешманский и... Я думаю, что это использовать надо. Вот так вот. Так, ребят, давайте по вопросам. Если нет у вас вопросов у матросов, то пишите. Если есть вопросы, я жду еще вопросы, отвечаю на них и кушать побежал. Давайте, ребята. Жду, жду. даже не все будет маркетингу. Вообще по-другому никак. Все органавты матросы. но не говорите. Все органавты матросы. Ну, у нас такая технологичная платформа. Я скажу, маркетинг сам по себе не детский, не шуточный. Вот. Интересный, доходный, классный. Вот. Плюс дополнительно, кто любит много зарабатывать, им еще бонус сверху падает. Вот. А для тех, кто хочет халяву там вообще нифига ничего не делать, ну да, он может здесь зарабатывать mm -hmm. в дефе, но жаловаться не надо, если там сто 100 или тысяча выигрышей мимо него прошло, там сто тысяч участников зашло, да, и что он, естественно, вот вы думаете в дефе. Какой шанс его? А он там, другие по 100 долларов вложились, а он по одному доллару. Какой шанс его получить? Ну, наверное, небольшой. Поэтому, чтобы увеличить шансы, ему нужно ли до вложить, а, или большую структуру построить, чтобы они в Дефе вошли. А стейкинг, я думаю, мы еще месяцок потерпим. Почему? Потому что должно Владимиру стаканиться, короче, цена на рынке. Потому что мы сейчас стейкинг, если запустим, он же вообще, по сути, рабочий. А, мы... Ну, как сказать, ну, давайте мы запустим. Только вы вложите, а цена еще вниз пойдет, что вы будете делать, кого видеть. Нахрена нам этот стейкинг, скажете? Поэтому сейчас устаканится маленечко, надо еще потерпеть, и мы стартуем еще дополнительно со стейкинга. Просто это уже при... намеренная такая вещь. Если с дефи понятно, там доллар, он, он долларом останется, то монета может просесть конкретно по отношению к доллару. И эти пассивные вещи вас не обрадуют потом. Вот так вот. Но там проценты хорошие. 60% годовых, как бы, это очень круто. Вот. От 40 до 60. Давайте, ребят, пишите. Еще жду я минутку и побежал нямкать. Пишите все вопросы. Со стейкингом, ребят, честно, откровенно, очень охота побыстрее. Потому что там монет много. Ну, круто. Там реферальная программа также будет. Я хочу стейкинг. Но я просто понимаю, что очень будет плохо, наверное, сейчас. Сейчас, сейчас это не, не маленько надо потерпеть. Потерпеть, ребят. Потерпите. Мы бы могли собрать бабки с вас, сказать, а давайте, как там некоторые, там под лозунгами вперед, да, то у меня нет смысла. У нас цель создать большое комьюнити, потом запустить монету, и путем этого комьюнити в Аргасе залезется на хорошую биржу, и кто в эту монету ложится, получите там десятки, сотни иксов. У нас бы планы такие серьезные? Да, запись будет, Тамар, обязательно. Поэтому. Да не смогли присутствовать, потому что я Васек. Я должен был сегодня провести на часть раньше, а вот получилось позже. Максимальная сумма входа в лотерею есть. Слушайте, нету максимальной суммы в лотерею. Абсолютно нет. Там сколько хотите, столько вкладывайте. Вот так. Так что как-то так. Так, ребят, ну если все, давайте. Отпустите меня. Я пошел хавать. Отпускаете. На вопросы ответил, какие были. Плюсики поставьте, если не отпускаете. Так, ну, хорошо, что были. Да, ребят, вебинар скинем. Прошу прощения, я знаю, что сегодня очень много людей не пришло, потому что я на час позже провел, раньше не успел. К сожалению, моему заняты были. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Запись отдадим мне без облома и для одного провести, а потом отдадим запись, другие посмотрят. Без проблем. Просто единственное, что другие могли бы вопросы позадавать, это да. Так, ну все, ребят, большое спасибо. Давайте вам хорошего вечера, Стройте большие структуры, приглашайте партнеров, новичков, приглашайте на вебинары. Я сейчас в течение недели буду несколько раз проводить. Мы готовим спикеров, поэтому сейчас будет все чаще и чаще проходить. Всего хорошего, ребята. Хорошего дня, хорошего вечера. Строите еще раз структуры.